Всем привет, вы на канале Саплей Сегодня мы начинаем фармить опыт Деньги И Ловить призрака Что? Короче Немножко волнуюсь, поэтому Да, начинаем фармить деньги, опыт Потому что Не хватает уровня до новых призраков А старых призраков уже надоело ловить Хотя и старых призраков, призраков ловлю, как попало Сфотографировать ответ Открыть все двери, сфотографировать левитирующие Фото призрак, фото чего? Фото рисунка ответ на... Ну короче, надо все сфоткать Ой А, ну в принципе В принципе я правильно сделал Короче, в прошлой катке у меня все так идеально шло, но что-то пошло не так. И призрак на меня дважды заохотился. После ослепления, оглушения и так далее. Поэтому, если интересно, эту катку могу выложить. Напишите, если интересно. Но она была, как я считаю, идеальной. Так, ну, в принципе, все, больше нам ничего не надо. Единственное, что можно взять еще факел, так чисто, чтобы побыть первобытным человеком. Дальше мы идем, берем. Ищем самого призрака. Где он у нас находится? <связь> угу, понятно. <связь> понятно. А что происходит? Почему ты так реагируешь на свет? Давай, давай, давай, как же это долго все происходит? 500 тысяч. Температура минус была сколько? Минус 12, минус 15, все. Минус 15. Датчик МП сколько, блин? Ну да, что-то 3 или 2 было. Так, ладно, давайте мы пока... А что мы пока? Ага, либо 3, либо 5. Так, следы у нас есть? Вот на такие моменты вот, я играю на легкой сложности. вообще нормально. Ну, это сейчас МП-5. Играю на такой сложности, потому что, когда он утаскивает меня... На другой сложности он выбивает из рук все. Мне кажется, доска сработала. Ладно, мы сейчас пойдем, загрузим все данные. МП5. Это у нас утопленница. Следов пока не вижу. Все остальное мы проверим позже. А что защищает от утопленницы? О, отлично. Поэтому мы берем сюда с собой. Нет, чувствую, что мы с поймаем. Дальше мы собираем эктоплазму. Свет у нас тоже защищает. Это хорошо. А, пойдем сфоткаем, да, все. Сфоткаем. Все двери нужно открыть еще. Ответ на доске сфоткаем. Немножко кинуть. Ага. Блокнот череп у нас. Счетчик частиц 500 Тысяча. Доска из угла в угол. А Радиопъемник в пока мы не можем ничего сделать. Сфотографируем левитирующие предметы. Начинаем искать пока что... Показалось след. Начинаем искать... Как она называется? Плазму эту. Кстати, надо посмотреть сразу по шмоткам. Ну... Там кажется, кукла подкидывается. Или мне кажется? Can you talk? Гост, can you talk? Гост, can you talk? Нет. Мне нужно взять камеру, чтобы сразу проклятые вещи искать. Видеокамеру. Ой. А как режим переключить? А. да, -да. Так, ловец снов у нас есть. Ой. <coughs> Сразу несем его туда в комнату. Надеюсь, тут свет, сейчас ты не вырубишь мне А мы тебя не боимся уже. У нас есть в руках Иисус. Я думал, что все. ГГВП сейчас будет. Но нет. Иисус нас спасает. Так, пойдем подвал посмотрим сразу. Ты на кого хочешь наехать, женщина? О! Чьепок лежит такой. Так, а что мы можем скинуть? Ну, блин, я ничего не могу скинуть. Ладно, камеру скину. Сейчас мы черепок этот унесем туда вернемся за камерой. А, факел меня защищает? Угу. <coughs> так, идем за камерой обратно. И ты на бочке ее скинул. Бочки я не помню. А вот да. Так, я получается нашел два предмета внизу. Осталось три. А... По логике еще один должен быть внизу. По логике, по моей логике. Но, видимо, моя логика здесь не работает. Ладно, идем наверх, защита у нас есть Параллельно мы ищем Параллельно мы ищем Это мы нашли Быстро, быстро, быстро, быстро идем Ой, это что? Маска? А это что? Зеркало Так, у меня защита одна осталась Поэтому Я предлагаю, можно сейчас Что-то купить, наверное Иисус хороший, кстати Надо его покупать Он, Ну, типа, сколько вот О, рычит Рычит А кукловуды что там? Ой. Так, ты кого меня решил куда унести? Так, я нашел, получается, три, да? Шмотки. Я часто говорю слово так, так, так, так. Хм. А мне же еще было сфотографировать эктоплазму или мне показалось? А что-то я не вижу больше ничего. На самом деле мне надо бы выйти на улицу. Я успею. Здесь я успею выйти. Так, это подвал. Да что все трясется? Иди отсюда. Не надо ходить рядом со мной. Ну, Кукловуду не взаимодействует, агрессивный что ли? <святая <соль> так. Святая соль, в принципе, можно сразу кинуть. Святая соль. И последнюю найти... Ой, последнюю, еще две найти. Открыть все двери. Страшная. Страшная женщина. Это что? А, вот она. Да хоть зарычись там. Мы тебя не боимся. Это ловец снов, это маска. И мне нужна еще розочка. Ворачивайся на второй этаж. Ага, ну ладно, мы здесь уходим. На улицу выйдем. <звы> ты, Как можешь красиво делать. Камеру забираем и ищем последнюю розочку сейчас мы можем кинуть в нее солью ну что розочка вообще а вот она. а это зеркало, стоп зеркало зеркало мне надо еще все двери открыть, кстати. М, кстати, моя любимая комната, которую забываю всегда проверять. Вот она и розочка. Все, ладно, сейчас мы к пентаграме подготовились. Сейчас можно начинать... Так. Ты же меня не тронешь? Не трогай, пожалуйста. А все двери открыть надо еще. Не, но ну, в целом мы сейчас можем идти уже за. Сейчас мы можем кинуть солью в нее. <плескотни> <плескотни> Уходим. Так. 5 uh, кранов с водой Откроем Чего вот это? Вот это, да? Блин, у меня, конечно, нет Надо обновить, я считаю А не защищает этот? Нет, не защищает Я считаю, что надо обновить Иисуса Потому что он сейчас меня там один раз Что-нибудь со мной сделает Плохое, плохие вещи И что с ним делать? Где он тут горит? Сразу воду под шумок откроем. Так, забираем. Сбираем, выносим заряжаем а, берем а нельзя две брать блин жалко было бы круто опять кого с водой открыть Ладно, что там еще защищает пакел пакел и вот это вот колба с пеплом везувия так мы ее не используем Огненная соль еще? Есть у меня огненная соль здесь? Нету. Все, огненную соль возьму. И пойду сейчас за этим. За факелом. Она может меня не найти? Себе. Как же мне повезло Но там еще, скорее всего, эта штука не перезарядилась Перезарядилась? Нет а, Ладно, давайте мы, короче, как сделаем Мы купим еще один факел Он в любом случае нам пригодится И мы пойдем сразу вторую искать Ну, стоит 30 Мы по факту не ради денег, а ради этого опыта с водой мы открыли. А, а что у нас? Две штуки на втором этаже. Этаж три. Так, перезарядилась ты у меня, нет? Перезарядилась, отлично. А, колба с пеплом Везувием. Мы пока здесь ее скинем. Колбу с пеплом берем И вот это мы тоже скидываем Стоп, у меня ничего не получается Так Мне нужно от чего-то отказаться От Иисуса отказаться Нет, не буду отказываться От так, мы, мы сейчас выйдем Может, мне надо дойти Сейчас мы дойдем, закинем там вот эту штуку собиратель плазмы ой так дверь у нас одна вход отлично и пойдем сходим за испепеляющим светом что она даже не думала к нам подойти интересно не работает исправляющий свет Работает. А, не сработает он. Так, ну ладно, он пока перезаряжается, я успею сбегать. Я успею сбегать, поставить. Потом взять факел. А, нет, не, не успею взять факел. Закину эту штуку сюда. А, нет, надо вот эту штуку вынести мне, кстати. Которая этот испепеляющий свет. Что это было за звуки? <résult programmes> Все, в принципе, мы ищем следующую. Так, сейчас мы кинем в него Везувия. Пепел Везувия. Если что, у нас еще... Ой, господи. Если что, у нас еще есть... Э -э так, я не понял. Я вообще заблудился опять. Но она не может быть три штуки на третьем, на втором этаже. Это же очень странно, нет? Вот этими поисками, конечно, заниматься. А, проверим мою самую комнату любимую, да? Ну, нет, здесь не слышу. Ага. Давайте второй этаж еще раз обойдем. Вот сюда я вроде не заходил. Что мне следующее? Закрыть экраны в доме. Очень странно, я не могу найти. Так, у меня есть защита. Это еще один. Защиту у меня есть. Где я еще не смотрел? Пропадает. Это какой-то в игре бак или что это? я здесь был? Еще я одну комнату не проверил. Сейчас я быстренько проверим. Вот здесь. Нет. Подвал. тоже нету слушайте я не знаю где очень глупо искать на протяжении столько времени там мне еще где-то кран открыт наверху Что, прикиньте в этой же комнате а ты можешь подсказку у мне... меня нет там какая-то говорят штука есть сейчас мне надо будет вернуться Слушайте, я не понимаю, где Ну, реально, это просто какое-то Испепеляющий свет я сделаю Когда буду собирать эту штуку а сейчас мы ее также продолжаем гасить э, солями. Ну просто... Ну просто где? Не, ну я не знаю, ну, я же все обошел Или я что, или я не понимаю Да не пофигу, что там где-то появляешься Я уже начинаю злиться Хорошо, давайте Заново Хожу с факелом, ищу Какую-то хрень Так, эту комнату мы посмотрели, смотрим дальше Комната, где есть факел Он, кстати... А, нельзя два брать, жалко как бы я один бы использовал. Ну, сейчас, если начнут охоту здесь. То можно один факел использовать. Угу. Вот, мы один факел используем. Защищает же от нее? Да. <звы> Проверяем дальше. О! Фига себе. Она наверху может спавниться? спауниться. Фигеть. Так, ладно, у меня пока защита есть. Блин, она, короче... Ну, хотя нет, если я здесь поставлю, я думаю, она не сможет дойти. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Быстро-быстро уходим. Так, испепеляющий свет мы сейчас сделаем, получается, и все. Испепеляющий свет мы сделаем. Защита у нас... Защита у нас есть соль. А что, еще гранаты защищают камень? нибудь О, святая вода защищает. Отличная книга защищает еще. Пожалуйста, не надо. Так у меня есть защита. Мы все разозлим. Так и заберем. Ух, ух, ух, ух, ух. Отлично. Это у нас есть. Все, нам осталось только ритуал пентаграммы сделать. Я считаю, я считаю, нужно взять с собой Иисуса. Ладно, соль там кинусь, еще что. Сейчас скину там соль. Я бы там вообще свет поставил еще. Зайди, призрак Дальше Дальше мы берем, получается, что? Иисуса И клинок ну, Ладно Короче, я так понял, в эту штуку внутрь нельзя заходить Ну, вот здесь так свет А хотя нет, нормальный свет Маска, ловец снов чтобы дверь мне не мешалась, часы и так далее, все поехали. Блять. Череп. Так, там совпало, да? Или нет? Розочка. Класса опять. Что ты атакуешь меня? Розочка совпала. меня, у меня защита от тебя. Череп совпал. Ну все, в принципе, все совпало получается. Страшная какая женщина. Ух, вы можете потрогать, жуткая. Все, до свидания. Отлично. 1500 монет. Левел ап. Классно. Утопленница. Хорошая. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь вам было интересно. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Буду очень рад. Всем пока.